Эй, члены психбольницы Немиркин! Огромное спасибо всем вам за всю любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам! А теперь давайте продолжим. Разве не волнительно иметь нового парня или девушку? Это бабочки и кокетливые сообщения, поцелуй в руку, от которых загораешься и долгие разговоры по телефону. Начало новых отношений может быть таким пьянящим и сопровождаться наплывом эмоций и мыслей, но как убедиться, что ваш новый парень готов к романтическим отношениям? Как понять, что вы оба на одной волне? Чтобы помочь вам прояснить ситуацию, вот пять признаков того, что человек не готов. Первый, они встречаются с разными людьми. Приходилось ли вам бывать в ситуации, когда вы узнаете человека поближе и начинаете зарождать чувства, а потом обнаруживаете, что он ходит на многочисленные свидания с другими людьми? Это может быть неприятно и разочаровывающе узнать, что человек, который вам нравится, встречается с другими людьми. По данным globalnews.com, это распространенный сценарий из-за популярности приложений для знакомств. Такие приложения, как Tinder, Bumble, Hinge и многие другие, значительно расширили круг потенциальных партнеров. Эксперт по онлайн-знакомствам Джули Спира, выступая за более широкую сеть, также объяснила темную сторону такой широкой сети. Она говорит, что если кто-то продолжает играть на этом поле и не совершает цифровой прыжок веры с одним человеком, он может попасть на карусель и оказаться в череде свиданий раз и готова или свиданий, которые не продолжаются больше нескольких недель. Если это происходит с вами, и вы не встречаетесь ни с кем другим, Эли Дейли отмечает, что откровенный разговор о том, где вы двое находитесь, может быть полезен для определения динамики развития отношений. Второе. Они часто вспоминают своего бывшего. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш новый партнер постоянно вспоминает о своей бывшей? Вы не задумывались, что это может означать что-то более глубокое? Может быть, они ни с того ни с сего упоминают своего бывшего или обращаются к нему по поводу дня рождения или до сих пор поддерживают связь с семьей своего бывшего? Если вы вступаете в отношения с человеком, который эмоционально недоступен, потому что у него есть неразрешенные чувства кому-то другому, это может стать серьезным препятствием в попытке установить с ним правильную связь. Если они ведут с вами только вежливую беседу, и не говорят с вами о чем-то более глубоком или значимом, и кажется, что они отталкивают вас, когда вы подходите слишком близко к эмоциональной границе, то это верный признак того, что они не готовы к настоящим отношениям с вами. Номер три. Они не знают, чего хотят. Случалось ли вам когда-либо выразить, что именно вам нужно от кого-то, и получить в ответ «я не знаю». Трудно, чтобы кто-то был полностью готов к отношениям с вами, если он, она или они не знают, чего хотят. Это ставит вас в нестабильную ситуацию, в которой нет поддержки. Желание помыть руки и шаткое чувство приверженности никогда не является хорошим знаком, когда дело доходит до установления отношений. Номер четыре. Они непостоянны. Ваш партнер пишет вам в последнюю минуту и постоянно срывает планы или свидания. А если он все же появляется, то хронически опаздывает на все встречи. Это серьезная проблема, когда ваш партнер не способен следовать намеченным планам или приходить вовремя. Такое поведение свидетельствует об отсутствии обязательств и искаженном понимании приоритетов. Если он не может или отказывается найти время для вас, значит вы просто недостаточно важны для него, так как у него всегда есть лучшие места, где можно побывать и друзья, с которыми можно провести время. И номер пять – отсутствие прогресса в отношениях. Нет ли ощущения, что ваши отношения зашли в тупик? Было ли слишком большое расстояние между свиданиями? Нет ли ощущения, что в отношениях не было сделано ни одного шага вперед? Если вы страдаете от отсутствия прогресса в отношениях, возможно, вы никогда не говорили о совместном будущем, не строили ближайших планов, или вам трудно чувствовать себя эмоционально удовлетворенным. Согласно lifestyle.com, развитие отношений обычно происходит в пять этапов. Влечение и романтика, реальность, разочарование, этап, когда конфликты разрешаются, происходит рост и здоровое партнерство, и, наконец, стабильность и обязательства. Если вам кажется, что динамика отношений находится в подвешенном состоянии и не переходит в следующую стадию, это может означать, что ваш партнер просто не готов сделать шаг вперед и вступить в отношения. Относились ли вы к каким-либо из перечисленных признаков? Если вы не уверены в своем статусе отношений и чувствуете, что вас удерживает зыбкое чувство приверженности вашего партнера, значит, пришло время взглянуть на ситуацию со стороны и решить, что делать дальше, решать проблемы или двигаться дальше. Вы поймете, что для вас лучше. Какие еще признаки того, что кто-то не готов к отношениям, вы можете назвать?